Круто. Что, давайте будем заканчивать. Да, запись мы вышли. Все, вижу, уже Влад оставил отзыв. Всех тоже прошу отзыв оставить. Алексей, знаешь, что я подумал, ты можешь нам еще скинуть в качестве бонуса эту табличку, получается, по анализу проектов? То есть там можно оставить один просто пример, да, ну там убрать это все. Да, есть, да, да, да. Вот, круто, да. Презентация. Это, может, что-то еще у тебя есть? Какое-то что-то это, да? То есть вот уже отзывы пошли. Я да. оставил, вижу, да, Владислав оставил. Сейчас посмотрим, может, еще кто-то накидает. Ну запись еще ребята посмотрят, да. Я думаю, там тоже отзывы будут. Да. Обычно у нас очень круто, да. Тут, тут конечно, да, выступление такое, прям как сказать, ну, реально шестеренки да, начали крутиться. Да? Я, на самом деле, про миссию тоже хочу немножко поделиться. Прям у меня тоже, я начал понимать, что у меня получается. Да? То есть какие, ну, параллельно какие-то у меня мысли пошли, да? то есть а какие у меня сильные стороны и так далее, и так далее. Да? То есть прям очень круто и фундаментальный подход, и профиль подушку и так далее, и так далее. Да? То есть прям очень-очень круто. Да, и понятное дело, что, ну, знаешь, у нас тоже тут как это приземление ожиданий. Да, то есть, что э, вот тоже там то, что Марина сейчас вот говорила: да, то есть, что, м -м, ну, что можно ценник там называть сразу, фильтровать еще что-то. Да, ну, важный момент, я кажется про это не сказал. Вот сейчас вот не упомянул домой да, про этот момент, а понимать, что до этого надо расти. Да, то есть, если, да. сейчас, ты это говорил там в выступлении, да, Просто если сейчас так начать, да ничего хорошего не выйдет. Да, <смех> <смех> <смех> то есть, это как бы будешь делать, это условно душа правила, и все это правильно, по, тому, по твоему подходу, да, но действительно надо дорасти да, до этого уровня, чтобы был этот поток, и даже внутреннее состояние там, и, так далее, и так далее. Ты же тоже по чеку прыгал, как бы не моментально, да. То есть, ты тоже а, да, да. Из, из чека чек, да, рос. И здесь тоже надо это все понимать. Да, здесь я тоже еще бы хотел как немножко добавить: да, что э, повышение среднего чека это как, это неотъемлемая часть роста, да, но есть другие модели, как бы, да, но даже в тех других моделях, где мы там условно говоря, берем кучу проектов и так далее, и так далее, ну, по-любому надо увеличивать чек, да, то есть по-любому надо увеличивать чек, это то, над чем постоянно нужно работать, да, и вот как-то так, да? есть, так что, короче, прикольная тема и, прям, ну, говорю, очень классно, даже стоит точно пересмотреть, я говорю, я и себе тут, как бы, несколько листов, да, и, ну, ключевое, что для себя я взял, это, знаешь, я реально взял эти то есть мысли у себя не знаю как ты просто когда начал про миссию да это э, закрутило мысли да а я здесь насколько да то есть я здесь надолго знаешь когда ты сказал что я здесь как это мое призвание сразу такое прям доверие да, доверие что я хочу с этим человеком быть рядом потому что он вот в, в этом надолго вот мы кстати с дмитрием мелиховным тоже общались и у него там что-то подобное да то есть в плане маркетинга да я понимаю что там, ну, купить компетенции, да, или там получить их как-то, да, то есть дешевле, чем саму разбираться, там, и так далее, да, вот, вот в чем-то, да, и вот, вот это прям, это, это прям очень круто, и так, да, ну, выстраивает такое, даже. Короче, iPhone. Вот круто, так что супер, да. Всем кому да. Добавляйтесь друзья, там он, Алексей у нас чайтесь, везде есть, да. Поэтому там на связи, да. То есть рад был. Огромное спасибо, да. Материал прям реально такой плотный, классный, так что вот круто. Ты поделись, как тебе выступление самому, как ты сам, как себя чувствуешь, как, как ну, тебе? Огонь, ну я где-то там ну, выступаю раз в три раз в три месяца, но как бы вот этот материал никто еще не видел. Ну, как никто, ну, да. кроме тех, кто у меня тоже, <смех>, лично обучается. Ну и то презентажки не было, да, все это. Да, да. Поэтому я тут э, проработал так, чтобы именно донести именно концепт, потому что просто повысить среднюю да. Да, да. то, о чем все говорят, это не так просто сделать, потому что вот нужны именно составляющие. А если этого пазла не будет, то ты так и будешь, как бы, Ходить, думать, что со мной не так, почему я не могу ехать в отношении среднего чека. Да? Вроде да, да. у Алексея получается, у кого-то еще получается, кто-то еще на тренинге говорит, все получается. Почему у меня не выходит? Все, да, да. тогда давайте да, будем заканчивать. Огромное спасибо да, всем, также, кто пришел. Алексею отдельно спасибо. Да. То есть все, вот у нас там уже просят запись, да, то есть, что... Говорят, нужно пересмотреть через месяц за два, потому что сейчас на этом этапе не могу усвоить. Да, согласен, здесь реально это такая, очень, да, такие фундаментальные вещи, да, чтобы осознать их ценность, нужно быть на определенном этапе.